Всем привет, я друзья! Хочу. Мы сегодня с девочками ходили в больницу, нам дали справочки, они пойдут в садик да, у нас. Да. Динара, Амина, здесь хорошо, да, на этой стороне? А не летом даже ходишь в садик? Ну, Еще лето не наступило. Да я знаю. Да. Вот хочу показать, у меня здесь рассада. Вот она у меня. Мама, тебе цветы. Здесь помидоры. Перед а, чуть-чуть. жарко? Перец чуть -чуть. А. Жарко? Что это потом не Где, не, не, не, не. А не надо. надо. Вот, эти, а, вот эти тюльпаны, они у меня всю зиму на балконе пролежали при таком сильнейшем холоде. И я увидела, что зелень пошла, а посадила. Посмотрим, сколько зайдет. 21 вас уже зеленая трава. Ну, как играете-то? А? Тихо! Как играете-то? Ну как играете, девочки? Зачем психуешь? Сегодня 20 градусов тепла. Хорошо. Ну сейчас говорит опять на понижение пойдет. Два дня тепло. Динара, ты сейчас сапоги порвешь? Ты зачем так сделала? Сапоги порвешь. С той стороны там прохладно, они сюда пришли на солнышке сидят, вон на трубах и отдыхают. Я могу выйти посмотреть, здесь они здесь. Правильно говорю, бегайте здесь. Что? Выходи, ты же в кофте пришел. Здесь палку надо поставить на помидор. Здесь как по линейке у меня. Жух. А это у меня... А здесь у меня желтые вот это. Сразу видно по листьям, какие желтые. Ну и все друзья пироги я испекла пришла козу подоить козочка у нас загуляла ну тормоз вообще и это бяши подсадили они там песни поют двое что-то бегают заигрывает торгуруем сейчас зашла в теплицу хочу завтра начинать посев это прошлогодняя корчичка вот это видимо которая не взошла в прошлом году ничего взошла смотрите я сейчас вот его беру. Я сейчас пожевала перед этим. Думаю, надо показать вам на камеру. Какую это. Вкусняху я ем. Витамин. Во, горщица. Горщица горько Ну, приятно. На самом деле, горщица. Вот еще хочу показать. В том году, который лук не зашел. ну, еще всходит в некоторых местах. Смотрите, я ее убирать не буду. Я будем это кушать. ничего не буду убирать. Перекопаю. Обалдеть, сколько горчицы взошло. Ну еще вкусняшка. Самый витамин. Надо сейчас посмотреть, знаете что? Вот что надо посмотреть. Спасибо. Крапивный суп можно посварить маленькую кастрюльку я наверно сварю на жрет наверное чуть чуть Мы вообще любят всю зору любую траву вероятно сукулянтой выжили суккулянты выжили в огороде, снега не осталось Бочка не помню Все, граблями надо будет убирать На выходных, наверное, придем Приборку делать будем Если дождя не будет Манька убегает от козлят Как лошади бегают Маньку сейчас засниму. О, лошадиные! Давид идет. С матерью играю. Что, нога болит? Сильно? Не Отоптал вчера хорошенько себе. Папина на телефоне. Да? А, смотри, слышишь, слышишь, слышишь, слышишь, слышишь, слышишь, слышишь, он сейчас должен прийти. И... Он там шашлык делать начнет.